Пастагой. Пастагой номер один. Вот это вот, которое я держу в руках. Паста черная с зеленым отлетом. Потом у нас идет паста гой. Номер два. Это вот это вот. Паста темно-зеленая. Она у нас темно-зеленая. Это номер один. Она темнее. Видно там какие-то блески. Паста Гой номер три. Паста зеленая. Вот. вот это три. Тут вот сверху видно белое какое-то. налет как бы и вот номер 4 тут еще сильно видно значит что вот тут вот белый налет а здесь на номер 2 нету такого налета а с тобой номер 2 еще есть вот такая паста была, китайская она по-моему еще темнее чем вот эта номер один и американская светло-зеленая она для полировки золота зам Четвертая должна быть светло-зеленая паста. Она самая светлая, значит. Чем вот это внизу, которая. Третья. Зеленая. И это вторая темно-зеленая. И первая. Черная. С зеленым отливом. Самые Это самое темное. Это самое светлое. Все. Всем пока.